Да. Это Боже, это... невозможно. Ты что, у Рапоруса что ли наелась? И всем привет, дорогие подписчики канала Мы Tench Грабарит. Это связи с вами, ваш Альберт Вескер. мы Кров, как всегда, с нами Грейт Костерка. Ну а мы продолжаем, продолжаем проверить Райз в этом Она же э, восхождение или восстание снизиться гравит, в зависимости от того, в какой контекст вы вкладываете слово Райз. Ну а мы продолжаем, продолжаем. Во-первых, нормально. Я наконец-то понял, в чем почему, почему у меня в прошлый раз принцип не делались. Я не скажу причину. Ладно, что не скажу, скажу В общем, у меня она записывалась э, С захватом экрана, а не игры Нет, качество вышло нормальное, так что проблем я не вижу Я пересмотрел специально видео сейчас, чтобы понять То есть я, вот сейчас я как записал предыдущий эпизод, так сейчас записываю, продолжаю просто Ну, нет, уже сейчас с захватом игре, а причем причина, почему не хотел, Просто хотел за вас, почему не делать нормальные скриншоты, И вот сейчас, кстати, сделаю хороший на предыдущий эпизод Так что технически все сейчас уже более-менее с вами адекватно и нормальненько Так, ну а сейчас давайте продолжать, продолжать и еще раз продолжать Ларич Так, уисинг, все скорость, все хорошо, все прекрасно Ну и давайте спускаться вниз, а там у нас он по стружке как-то внизу были, я помню. Штаб, у нас тут на старой лесопилке местная, мы ее ранили, но упустили. Тут повсюду ловушки, одного мы уже потеряли. Начинаем разведку. Не стреляй, я с Яковом. Он велел дождаться тебя, но эти сволочи нашли нас раньше. О боже. Что с тобой? Жить буду. Но нужно где-нибудь укрыться на случай, если захватчики вернутся. Там за мостом есть пещера. Это волчье логово. Туда они не сунутся. Но мне сейчас волков не одолеть. Нам эта пещера нужна для сборов. Только надо вырезать волков. Я даже что-нибудь придумаю для твоего пистолета. Ну как, поможешь? Да почему нет, давай. Хорошо. Спрячься пока. Я скоро вернусь. И вебку, конечно, тоже выключаем. Говорил о тебе правду. Да говорил-то да, правду говорил. Только вебку забыл выключить. Ну, ладно. Так, а где ты пещера, которую ты говорил? А, а это уже был. О. на лесопилка. Выясните, что людям Троицу нужна на советской базе. Ну, в общем, идете сначала туда, потом я уже разберусь с Бабой Егой. Нет, ну реально. Кстати, а тут же у нас где-то... Ага, да, да, да, да, да. Помню, здесь хром просто был еще. Но он ниже по течению. Ладно, схожу туда. За византийскими монетами надо ходить всегда, когда есть возможность. Давай уже, Лара. У нас начался очередной сезон охоты Ну как его еще назовешь? Так и есть сезон охоты Кстати, а там внизу, по-моему, можно было что-то открыть Особного задания Я чуть позже Мне сначала бы дверку открыть, если не возражаете Благодарю, благодарю, благодарю. Деталь для пистолет-пулемета, одна из четырех. Ой, всего понемногу, всего по чуть-чуть. Благородная косуля. Хватит танцевать вокруг-да-около. Да! <свист> <свист> Наконец-то. Да, не в голову, но лучше так, чем никак. Так, а нам туда. Черт, я к базе подхожу, получается. Это бабьешка. Ты зачистила пещеру. Там безопасно? Пока еще нет. Занимаюсь. Еще нет, но я справлюсь. Не дайте цели уйти. Нужно узнать, почему она следила за группой Браво. На Браво больше никто не нападал. Но найдите местную. Нужно допросить ее. Так. Волчата. Отлично. Отлично. Давай. Давай, давай, давай. Лара. Ах, ты зараза! Так, надо выманить их отсюда. О, чёрт! Не смей мне тут помирать! Да следующий? Ты! Ну, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай, волки, ненавижу. Это к ткани, наверное, что не останется. О, да сколько у вас здесь? Ну гребаные заразы. А ну не сюда! Зараза! давай давай давай давай давай давай давай давай давай давай, давай. Есть. Есть еще Хотим не померли на этом, спасибо Я что, их реально так много? Ля. Раз, два, три, четыре Так, вот этих я уже Этих я уже убивал Все, идемте Скажем товарищу, что Волки убиты, волки сыты А, ну еще вот это добудем Потом займемся Бабой Егой. А что нет-то? Правда, я думал, что эта бомба быстрее всех прибьет. Ну ладно. А, я же, наверное, сейчас поднял себе уровень, детшечка, да, получается. Нет, я буду помогать им, потому что... Тоже потому. Что потому. Так, это забрали, древку берем. Древка нам нужна. Так, пацан, иди сюда. Идешь у меня на, на в санаторную зону для лечения. Где-то вот здесь. Ты зачистила пещеру. В пещере безопасно. Отправляйся туда поскорее. Спасибо. Вот, возьми. Яков велел тебя оберегать. Но оберегать нужно было явно не тебя. Это да. Прицелы для пистолетов. О, -о, -о, -о. Так. Найден новое приспособление. Узнайте на любое подходящее оружие. Давайте там да, мы сейчас до лагеря дойдем. Пузон внизу. «По помощь союзником вознаграждается. Спасибо. У меня мелькает баба яга, как я его открыл, как, видимо оно у меня было в полном комплекте. Так, давайте посмотрим. Ну, конечно, есть прицел на пистолет, давайте изучать. Не знаю. Может как-то специфически может как-то одеваться? А, может рюкзаки наверное. Наверное, в экипировке. Отмычки. Всякая прочая херня. Хероборина. Большая сумка. Большая сумка для пистолетных патронов. Мастер изготовления мне нужен. То есть я могу сделать, но... Мне нужен мастер изготовления. Черт. Ладно, давайте тогда сегодня набирать очки себе. Будем набивать себе отчечки. Ничего не попишешь, ничего не поделаешь. Так, значит, будем говорить себе, значит, отчечки. Так, вот так получше Я почему сейчас... Я только сейчас заинтересовал, что у меня немножко как-то она проседает Я не знаю почему. Кто у меня понял, в чем проблема? Я же программу теперь запускал Ну, в записи. И понял, что я опять не зашел в это. Ну, в общем, вы поняли, стандартный хеабург на меня. Ладно, дальше сегодня мы займемся тогда бабой-ягой. Ну, а на деле у меня маячит все это время. Из на курьих ножках. Какой же он везучий. Ясно, это враги. Это враги. Я просто думал, может быть это то тоже союзники? Нет, ну а мало ли. Но оказалось нет. Но оказалось, что не союзники это никакие. Ну ладно. Ах, так. Значит, сейчас мы пробираемся через закоп воды медной трубы. Тебя-то я отправил того, да? По да, по-моему, того отправил. А ты кто такой? Умер недавно. Лежит себе свеженький такой. Они по одному здесь выглядывают Время от времени Так что давайте просто вот так вот походим По местности, по периметру И посмотрим то что... Ага, вот идет один Предшественные лесопилки Победить солдат троицы но это не сложно. Да, сказал тот, который сейчас буквально этих солдат люлей получил, но. Сейчас просто главное осматривать местность по периметру. Местность осмотрели, все забрали. Так. взять высоту какую-нибудь и оттуда бы постреливать по ней по там есть. никого там нету Значит, Есть выходи, тут безопасно. Серьезно. Должно быть все еще прячется. Но, ну, учитывая, что ты всех перебила, я бы тоже протал бы. собой. у меня? В одном из шкафчиков? Ну давай. Ну но тут столько места, есть где спрятаться. Конечно есть, играем с бабой егой. Лара, ну серьезно. Кровь, кто то ранен? Стой, не подходи, я не строится. Мы свои. Лара, и у тебя пистолет не заряжен, барабан пустой, я отсюда вижу. Ага, а еще и ударник сломан. Ты ранена, нужно. Посидеть, отдышаться. Лара, значит, да? Да. Меня Надя зовут? Прямо закончится. И... Мне нужна твоя помощь. Mm. Что я могу сделать? Мой дедушка ночью сбежал из деревни. Думаю, он направился в долину греха, к самой бабе Еге. Я пыталась догнать его, но на меня напали захватчики. Еще до моего рождения ведьма убила мою бабушку. Дедушка часто говорил о месте, но я не думала, что он действительно решится. Время поджимает, а мне сейчас особо не побегать. Нам нужно найти его. Храм ведьмы. Наград за задание новый костюм и лук. бы костюмов полно, луков тоже. Ну давайте, чего нет-то! Сегодня дядь бабы-яги! Я готова. Попробую выследить Погоди его. за дедушкой. Спасибо. Чтобы попасть в долину, иди через пещеру к востоку отсюда. Пещеру к востоку отсюда... Да, ладно. Я как раз туда и хотел идти. Слушайте, это пров... это, это проведение, ребят. Это само провидение, не иначе. Нам как бы туда, но мы идем в альтернативном направлении. Само провидение нас ведет, ребят, само провидение. статическое животное рядом. Ну и... Моя киса. А ну лезь ко мне. Ага, вижу. Давай иди сюда. А ну давай иди сюда. Эй. Вот это экзотика! Давай, Лара, Лара, есть! А ну иди сюда! Прыгай ко мне! А ну иди сюда, киса! Вот это экзотика! <смех> ну как так, царь зверей, Моя добыча, моя шкука. Хе-хе, да, подыряли, но зато какая шкука! Вот что значит экзотика вот что значит экзотика. А? Баба Яга. Снежная шкура Барса. Что еще будет? Неизвестно. Но может быть все что угодно. И это меня радует. Я вообще удивлен, что он так спокойно брал и жрал все это дело. Думал, поду, ладно. Все, идемте вовнутрь. А, там еще и топ испытания. И бабы ега и топ испытания. Все Грибов у меня полно, если что. А, мне туда и надо по заданию. Ой, вообще красота. Открывай, Лара. Нам пора у. Опа. Исхоженная. но кто-то ее заколотил. Зачем? баба я иду к тебе. Баба-ешка, давай, давай. Баба-ешка, давай, моя матрешка. и, -и, -и, -и, -и, -и, -и заговаривай. Ох, ты баба, баба, юшка, ну напивай! Лара, у одного из захватчиков была рация. Ты меня слышишь? Четко и ясно. Пока я тут залезываю раны, я могу следить за переговорами захватчиков. <зас> Дам знать, если услышу что-то полезное. Залезываю раны. Ты мне лучше скажешь что у тебя известно об этой местной старой перечнице? Новый базовый лагерь. Это хорошо, но здесь безопасно. Периметр. Вот, уже другой разговор. Начнем давайте снаружи. Так, здесь пока проблем нету. Так, давайте посмотрим улучшение. По пистолету норм. По винтовки не хватает. Все с избытком. Так, по луку есть что-нибудь? Тоже все. Требование. Ремесленный инструмент нужен. Ладно, давайте покачивать сейчас. Тогда пока что... Навыки. Нам нужен навык выживания. Нам нужен мастерство. И да. Как и ожидалось. Как раз сумка для пистолетов патронов. Большая сумка для пистолетов патронов. Спасибо. Сделали одно и другое. Сделали два полезных действия. Так, и нам нужен ремонтный инструмент, видимо, получается. А сколько византийских монет? Так. Обычные экзотические руда, деревья масса масло твердой древесины, гребель, Так. Преликвим ни черта. А, вот, подождите. А, это знание языков. Я просто сверху смотрю здесь букву. Вверху. Так, ткань. Ну, в общем, ни черта. Ладно, идемте сегодня за Бабой Егоей. Сегодняшний эпизод погонит за дедушкой и Бабой Юшкой. Надя, стар... Расскажи мне о долине греха. Потомки стронятся этого места вот уже многие столетия. Красные пытались построить там аванпост, но лишь разозлили бабу Ягу. Она свела их с ума. Дедушка мне часто о ней рассказывал. Она живет в волшебной избе, которая ходит на курьих ножках. И ты этому веришь? Изба на курьих ногах? Я верю, дедушке. Он был в лагере, когда красные забрали бабушку и заставили ее помогать им исследовать руины в долине. Ведьма убила ее. Дед ей этого так и не простил. Ведьма? Прямо как в русских сказках? Так и есть. Как-то не верится. Просто будь осторожна. Непростая эта долина. От нее добра не жди. Кому нужны эти РТХ? Вы посмотрите, какая красота и без всех ваших РТХ? Так. Вполне себе нормальная долина для исследований. Но ведьму я пока еще не вижу. Спокойно, спокойно, спокойно, спокойно. Правильно, правильно, Лара. Почаще себе эту повторяй. Почаще себе повторяй. Спокойно. Подумай, что на краю о, смерти... Глаз, боже, и дополнительно грабится испытание. Сила радиопередачу. Тебе будет интересно. Ну давайте... Что? <свист> Ответьте! Срочно! Вытащите нас отсюда! Черт. Что это, блин, такое? Оно ходит! Ну как? Что за... Явно творится что-то неладное. Как или иначе, мы во всем разберемся. Угу. Mm -hmm. В общем, ведьма устроила и там кускину мать. <laughs> На курих Отлично, еще и нашли... О, oh, извините, не та кнопка. Так. Нет к дедушки? Ты все еще спускаешься в долину? Нет, но скоро вернусь и посмотрю. Иди по настилу вдоль утеса и придешь прямо туда. Нам ну, как бы туда, но тут еще топ гробница. А, там, там лагерь внизу. Я вижу лагерь. Давай, давай, не смей тут помирать. Так, наверх, аккуратненько. Идти в старый храм не обязательно. Пройди по настилу вдоль утеса. К нему можно спуститься по веревке. Так ты попадешь прямиком в долину. Но они... Что это за звук? Нет, в старый храм мы зайдем. В старый храм мы зайдем. Я что? Я исследователь. Я не могу упустить это место. Тем более тут византийское золото даже валяется. Мы займемся сегодня и Бабой Егой. Это была какая-то часовня. Сюда ей Изучим сейчас все. Не будь этого места, этой божественной скульптуры из скалы ветра, мы бы заблудились мы все прекрасно помним историю о разведчике, нашедшем это место. Но мало кто из вас знает, насколько близки мы были к гибели. Мы сбились с пути в горах, без пищи, без надежды. Начали сомневаться в самом пророке. Но разведчик заслышал звук и решил, что это знак свыше. Привлеченный музыкой, он в одиночку поднялся на эти утесы и оттуда увидел наше спасение. Это святыня — напоминание не только о нем и его отваге, но и о твердости нашей веры. Ну, в общем, прискосни шизофрении, часть 15. -я. Калина греха уже недалеко, прямо вниз по настилу вдоль утеса. Это да подожди, мне тут собрать бы все. Так, сколько же вас здесь? Так, неплохо. Где? Походу в по другую сторону храма, что ли? Наверное, да. Да, по другую сторону храма. Это надо будет мне там, видимо, походить. Я попробую кать-то может получится что-либо. Нет, не работает. Так, хорошо. Ага, вот ты рядом. Так, шкура. Так Если опустить врата, я смогу залезть повыше Давайте Значит, тогда пока Сначала документы, сначала все по порядку Правило первое, ничего не опускать Так По крайней мере, противовес работает это хорошо. Давай уже, Лара, залезай. Аккуратно, потихонечку. Вот, видишь? Документик ждет. Говорят, что однажды, услышав этот звук, его невозможно забыть. Отец и мать привели меня сюда, чтобы я созерцал тайну, исходящую из святыни. Когда-нибудь и я приведу сюда своих детей. Говорят, не будь этой музыки гор, наши предки скитались бы по земле до самой смерти. Но горы позвали их домой. Так же, как зовут меня. Ну, в общем, шиза. Так, кстати, крепу фрез... как бы его развернуть. Попробую прикрепить противовес к любеке. Так подняться получится. Как его развернуть? Давай сначала дверь откроем. Вот. Как бы его развернуть? Куда развернуть? Объясни. Походу уже что видим что-то запрята, только я не понимаю пока что. вес застрял. Мне нужно туда. Так. М -м. Знаю. Теперь мы можем же открыть вот эти ворота. Так, ведь... Ага. Так уже лучше. Так. И теперь... Так, 3, 2, 1. Ждем, когда пройдет ветерок. После ветерка ударяем, Надо точнее выбрать момент. А, значит, все-таки с ветерком, да? Давай, Лара, Лара, Лара, лара, понемногу полигонечку. Дверь. Вот и загадка готова. Интересно, что там за сокровище будет? Вот это храм! Это природное образование. И не говори. Так. Ну, давай. Так. Вот это заберем. И вот это давай открываем. Давай. скрипт. В нем описано размышления о человеческой воле. Освоен навык. Скрытая сила. Скрытая сила. Если Лара получает критический урон в бою и экран становится серым, здоровье автоматически восстанавливается. Мгновенное восполнение здоровья происходит один раз за бой. Время восстановления способности обнуляется между схватками и врагами. То есть это... О... А, это у меня с избытком, да? Ну, кстати... Ух ты! Слушайте, а мы так сейчас быстро как к заводу советскому подойдем, <с Только с другой стороны. В общем, навестим бабу ёшку сначала, а там уже и завод будет по пути у нас. Реально, красота. О, как раз реликвия рядом. Церемониальное облачение священников Точнее то, что от них осталось И я не про облачение Баба Яга, я иду к тебе И как тут быть? Да прыгнешь Допрыгнула. Тут небольшой лагерь. Похоже, дедушке удалось хотя бы до туда добраться. Ты уже почти в долине. Надеюсь, твой дедушка живой. ух ты. Красота-то какая! Этот народ заставку по баба тоже зайдет. Тут больше. Я стоп. Я под заводом? Ну, вроде не похоже. У них с картой точно все нормально. Долину Греха в поиске пропавшего деда Нади. Ну, найдем сейчас. Надя, по-моему, я нашла Долину Греха. Не знаю, Баба Яга это или нет, но тут явно что-то не так. Будь осторожна, это ей. Надя, внучка, теперь ты уже знаешь, что я ушел в долину убивать ведьму Бабу Ягу. Я иду мстить за твою бабушку. В долине появились вооруженные люди на вертолетах. Не знаю, что им нужно, но знаю, что другой возможности у меня не будет. Ты должна знать правду, знать, зачем все это. Твой дед не был мудр. Я очень старался стать хорошим человеком ради твоей бабушки, но так было не всегда. Я родом с запада, оттуда, где даже в маленьких деревнях жили тысячи людей. Я был ленивым юношей, хотел легкой жизни, когда вступил в партию. Мечтал работать в удобном кабинете в большом городе. Но меня отправили сюда, на край земли, чтобы я присматривал за мужчинами и женщинами, которые здесь работали, голодали и умирали. Чтобы был частью их наказания. Я знал, что творю зло, но не знал, как бороться, пока не встретил ее. На mm -hmm. well, Ну, мы тут почитали мемуар у деда. Скажи, что это лагерь. Да. Так. Чтобы улучшать оружие, мне нужен дополнительный способ. Какой-то прокачки. Что нам нужен? Ремесленный инструмент. Так, давайте в налках посмотрим, если ли это Сараза там у нас. Материал изготовления трупов ловушек. Тяжести, зажигательные бомбы. Эксперт-подрывник. Стальные нервы. Падальщик. Естественно, испытатель. Искусство выживания. Подождите. Искусство выживания? Находите больше искусственных, искусственных ремесленных ресурсов. Искусство это имеется в виду детали, запчасти, металл. Вот это все дело, да? <свы> Смертоносная сила. Бесшумное приземление. Удар сбоку. Санитар. Убийца-эксперт. Толстая кожа. М -м -м. Ну сейчас они пошли жесткими Давайте вот Сейчас возьмем толстую кожу А вот сейчас она мне нужна А учитывая, что мы идем против бабы Яги Толстая кожа мне не повредит Так, по что у нас? Пантрантаж на оружейном ложе В Оружейном ложе, который позволит Нести с собой больше патронов для доброго У меня нет дробаша. Я могу сделать, но я не хочу тратиться Подержим, подержим У нас, скорее всего, он появится, я в этом уверен Но пока у нас его нету, не будем тратиться Итак, идемте в гости к бабе -Яге. Тут в воздухе витает какая-то пыльца Цветы а, где выход? Что-то не так. Голова кружится. Я. О, нет. О, не... Это... Слишком поздно. Слишком поздно. Ну давай посмотрим, кто кого, старая ведьма. Ладно, она сама захотела, чтобы видео было подольше. Я не возражаю. О? Нет, я сплю. Это не в заправдух. не бывает. Добрый день. Можно вас запрыскать? Благодарю. Вы такие дружелюбные. Добрый день, добрый день, добрый день. Посмотрите, я без очереди, у меня по записи, я по записи, я по записи к миссиге. Двигаться. Я продолжаю, Лара Я не хочу, но продолжаю Отец? Нет, не может быть Это галлюцинации Подожди. Подожди. Это березки я... Это... Постой, где я? Где? Где? Куда? Куда ведет эта тропа? Ричард, да ну стоять! Это обман. Это не он. Ага. Отец, хватит, прошу. Ааа, появилась ведьма! Вот черт, нет, Надо сматываться. Наоборот, надо идти ее бить. Каждом лифе, каждом лифе, все Просто дай мне уйти. Прошу. О! Добрый день. Нет, это не... Тот самый момент. Спасибо. О, слушай, настолько... Прямо... Зачем тебе все это? Хватит. Она, Черт, пи... побери, Она питается страхом. Привет, кто ты Приди узнаешь. А, ты приглашаешь? Только чего платишь за обед ты? Только чего за обед платишь ты тогда? Ты что, что так? Избушка. А ну, иди сюда, я тебя вижу, сраная ты ведьма. Ну, все. Точки нету. Гутон. А ну, иди сюда, ты ведьма недоделанная. Ага А, стоп А вы тут откуда, гребаные собаки Так Давай, давай, давай, есть! Это баргестры, Это баргестры. Мы, мы знакомы с этим типами. Два-два-два, есть! Давай, давай, давай, давай, два-два-два-два-два-два, есть! Это какой-то ураборос! черт. Давай, Лара! Это какой-то ураборос! Только посмотрите на них! Черт, и меня сожрали. Это трав, потому что потратил очень много. Значит, не трав, а повязок. Повязок. Я ткань очень много потратил. Так... Зараза, надо целиться ниже. Да, целимся ниже. Да Зараза-то какая! Отходим, отходим в сторонку. Так, я трачу только за патроны. Давай! Давай, Лара! Есть! Живо! Молодец! Давай! Есть! Сяли! Отлично! Гребаные собаководы! Давай, давай, давай, давай, давай, есть! Счет, вот жрут, жрут и жрут. Надо, знаете, какую-то позицию, где я могу отстреливаться успешно. Знаете, я как сейчас хитрый, наверное. Я, наверное, сейчас с мышкой все-таки. Зараза. Да зараз... Ладно. С джойсика с жоссика. Я хотел мышкой, но мышка как-то рисковато выходит. Так. Да чёрт, она прям вынуждает меня использовать АК. Давай, давай, давай. Не смей помирать мне тут. Не смей мне тут помирать. Не слышишь? Черт, сожрали. Уф, жестко я здесь должен сказать баба Ешка. Тут без, без дробаша не обойтись, конечно. А у меня нет дробаша. Привет, Васик. Так. Да. А ну давай, иди сюда. Я вас всех так Гребаные Грябаные собаки ненаделанные. Давай, Лара. У вороты, у вороты, у вороты, перекоты. Давай, Лара. О, привет, привет. Давай, песик, ты последний. Что? Да. Нет, это невозможно. Ты что у рапоросу что-ли наелась? Твой отец ждет. Это обман. Даже если это обман... Извини, Лара, но нам нужно двигаться дальше. Мария здесь Лара! Лара! Ты меня слышишь? Как ты... Слышит! Я Давай. Я в порядке. Кажется. Что случилось? Ты начала кахеть, сказала что-то про цветы и по лицу и пропала. Я уж думала, что тебя убила ведьма. Кажется, у меня были галлюцинации. Я надеюсь. Валлюцинация? В долине растут цветы, вызывающие видения, но их эффект незначителен. Знаешь, что это за место? Хм. Трубы, воздуховоды. Думаю, что-то советское. Должно быть, это аванпост. Отсюда красные изучали руины. Моя бабушка была ученой, и поэтому они заставили ее помогать им в работе, но... Больше дедушка ее не видел. Из всей группы выжил лишь один офицер. Он вернулся через несколько недель после начала экспедиции. Он уверял, что ведьма заставляла их делать ужасные вещи. Я знала, что плескать ему воду в лицо не следовало. Но не удержалась. Думала, ладно, денег на исследование, конечно, лишусь. Но шокированная рожа министра Дятлова того стоит. Дура. Уроды из КГБ вломились ко мне той же ночью. На пять лет в трудовой лагерь. У них даже духу не хватает называть его так. Вместо этого говорят «Станция Свобода». Лицемеры. Это настоящий лагерь. Я пообещала себе, что не сломаюсь, но взмолилась о пощаде уже через несколько дней. Я должна отсюда выбраться. Один из охранников, разовощекий парень по имени Иван, мил, но глуповат. Мне больно играть на его простодушие. Но я не собираюсь гнить здесь заживо. Правильно, все правильно. Все правильно, поддерживаем. Так. Где мы сейчас? Ой, как далеко. Мы от основной карты ушли, как далеко. А то, лазу... а то наш базовый лагерь. А, мы сейчас вернемся. Получается, мы прошли здесь. Прошли здесь, прошли здесь. Выдающееся задание, Брулик. В общем, у нас здесь сейчас с вами полно работы. Красота. Или давайте, знаете, пока закончим на этом. Да, да, да, да, да, да, да, да, да, да. А то уж что-то длинный выходит в сегодня эпизод. Баба Ягар, конечно, хорошо. Но красивая радуга еще лучше. А мне она понравилась. Так или иначе, ребят, надеюсь, вам понравилось сегодняшнее прохождение. Лайки, комментарии, подписки на канал. Дискорд пока дает арт, ссылочки все в описании. Ну а с вами был Вескер! Ох. Продолжаем записывать, я, наверное, буду записывать подряд эпизоды, да, так и буду делать. И пишите в комментариях, как вам местная бабья! Мне кажется, харизматичная женщина. Харизма, харизма так и плещет. Ну а с вами был Вескер. До скорых встреч, всем пока, увидимся!